Слава Роду. Сегодня 14 апреля 2020 года, канал Наука Побеждать. И с вами снова я, гражданин Советского Союза Аркадий Сергеевич Марков. И для, у меня для вас э, внезапно появились свеженькие две новости. Одна из них плохая, а вторая еще хуже. Даже не знаю с какой начать. Но начнем Начнем, скажем так, с плохой. У меня перед глазами находится поставление правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года, номер 432. Оно называется «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования». В условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией. И в частности, оно э, говорит о том, что в соответствии с частью 8 прим. 1 статьи 35 федерального закона об обязательном медстраховании в РФ, правительство РФ постановляет. Первое. Все читать не буду, зачитаю просто часть. Первое. Установить, что в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, а Приостанавливается проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации, диспансеризации и дальше бла-бла-бла. А, б. Получение медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара в плановой форме. И назначение отдельных инструментальных и лабораторных исследований. Как то. Компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы осуществляется по направлению врача, оказывающего первичную медсанпомощь в амбулаторных условиях, бла-бла-бла. Но самое интересное, это третий пункт. Напомню, что речь идет о коронавирусной инфекции, как бы, да, то есть, и Внимание, настоящее постановление вступает в силу со дня его официального публикования и действует по 31 декабря 2020 года. Заметьте, не до отмены, да? А это что означает? А это означает, что наше с вами самозаточение имеет политический характер, не связан никоим образом с, собственно, коронавирусом, да? А собрались по ходу пьесы вот эти вот, э, ну как скажем, аферисты из Кремля, которые не является никакой законной властью, продлить э, вот эти вот масочные э, домашние самоаресты до конца года. Это была плохая новость. А теперь очень плохая новость. Значит, у нас сейчас тут камера подмыливает. Ты сейчас сфокусировался. Значит, очень плохая новость заключается в том, что по всей вероятности э, сейчас происходит под шумок замена государства и э, символики. Но мы знаем, что государство Российской Федерации и так этого не закона. Но да? ну, обращаю внимание, что на сайтах государственных структур начала меняться символика. Обратите внимание... Это я сегодня обнаружил, сделал скриншот на сайте правительства Российской Федерации. Да? Точнее, правительство России уже видите, да? И обратите внимание на орла. Хорошо видно-то? Хорошо видно-то? Орел-то явно не государственный. Это раз. И очень плохая новость заключается в том, что обратите внимание на скипетр у этого орла. Вот. А что означает стипетр, который э, находил на крыло ранее у нас э, на российском гербе? А он означал внутренние дрязги, то есть внутренние распы какие-то. А когда не, некий предмет в лапах э, птицы или этого монстра, скажем так, да, то есть э, мутанта, выходит за пределы крыла, это означает, что у нас... Собрались э, ввергнуть в завоевательные войны. То есть захват территории это означает. И не больше, ни меньше. То есть, видимо, пытаются э, прорабатывать вопросы по занулению начинающих прозревать, ну, условно говоря, гоев. Потому как в, во всех войнах в первую очередь гибнут лучшие из лучших. Цвет нации, по большому счету. Да? То есть ну, наиболее сознательные и так далее. Вот, вот что означает такая невинная операция по смене э, гербария Российской Федерации. Вот. Как с этим жить, думайте сами. Благодарю за внимание и э, все-таки э, со смехом. Мы расстаемся со своим негативным и негативным прошлым. Вливайтесь в акцию всероссийского флешмоба «Маска». Благодарю за внимание.